«Всей мощью огня». В официальном канале Министерства обороны Российской Федерации сегодня появилась публикация, которая ну, может являться каким-то намеком о грядущем российском наступлении. Публикация была довольно быстро удалена. Это был плакат на согласование, который был отправлен с таким вот текстом. Да, «Всей мощью огня» и показан танк, который, конечно же, используется, как правило, в наступательных операциях. Но ну, мы с вами, конечно же, сегодня, Сегодня разберем и этот казус, и тему наступления в очередной раз, что происходит на фронте, что известно буквально на днях издания Financial Times прогнозировала крупное российское наступление к 15 февраля. Далее это, конечно же, сегодняшние комментарии Шойгу по поводу ситуации министра обороны Российской Федерации. Обязательно их разберем. И корейский сценарий для Украины. У нас такая вот вышла прям-таки заочная дуэль. Экс-советника зеленского Арестовича. К этой теме в очередной раз подключился Медведев. Ну и, конечно же, тема-то новой не является. То есть корейский сценарий это сценарий двух каких-то Украин, которые могли бы появиться. Как появилась когда-то Северная и Южная Корея. Мы в выпуске разберем, насколько вообще реалистично о таком сценарии говорить и какие у него могут быть Последствия. Ну и, конечно же, ситуация со свободой слова, заявление Жозепа Бореля, главы европейской дипломатии, блокировка очередного канала добровольческого, на котором публиковались мои ролики. В общем, есть о чем нам с вами поговорить. Это только предварительный обзор событий. С вами по-прежнему Дмитрий Никотин, и мы начинаем. Самую главную-то и привлекательную тему забыл вам вначале рассказать. Конечно же, сегодня мы еще обсудим применение того самого ядерного чемоданчика в России и в США. Дело в том, что американцы действительно обеспокоены возможностью применения ядерного оружия. Да, я думаю, и не только американцы. И вот вышел интересный материал в издании Foreign Affairs, где рассуждают о том, что оказывается в Соединенных Штатах-то процесс применения ядерного оружия намного проще чем в Российской Федерации сейчас. Давайте, наверное, с этой темы, кстати, и начнем. Ну а прежде чем мы перейдем непосредственно к разбору этой темы, я хотел бы напомнить всем тем, кто смотрит меня регулярно. Сегодня мы столкнулись в очередной раз с той самой свободой слова. Ну вот просто по Баррелю. Вы знаете, Жозеп Барель, глава европейской дипломатии, сегодня заявил, что блокировка и запрет российских средств массовой информации, ну и как мы видим, не только СМИ блокируются, а еще и конкретные персоналии, ваш покорный слуга, яркий тому пример, это оказывается проявление свободы слова, это защита демократии. Вот такая вот точка зрения у Борреля. Смотрите, YouTube заблокировал мои каналы. Ну хорошо, люди стали выкладывать видеоролики со мной. И эти каналы, как только стали набирать сотни тысяч просмотров регулярно, подверглись также блокировке, как произошло с одним каналом нашего добровольца. Поэтому я в очередной раз напоминаю и прошу всех подписаться на мои официальные ресурсы. Мы, конечно же, будем продолжать партизанскую борьбу и на платформе YouTube, но основа это Telegram, найдите мой Telegram аккаунт, основа это, конечно же, там, где у нас публикуется контент изначально. Это основные социальные сети, есть и аналоги, конечно же, у нас есть Рутуб, у нас есть ВК-платформа, Яндекс.Дзен, ну и я повторяюсь, Telegram это все-таки еще дополнительный контент, сейчас Telegram это основная платформа для всех, кто интересуется в первую очередь политическими событиями. Ну что ж, возвращаемся пока к теме непосредственно ядерного чемоданчика. Смотрите, в этом материале есть такой раздел, как система сдержек и противовесов. Обычно этот термин используется, когда говорят про политический режим и показывают, как на практике реализован принцип разделения власти. Да, что у нас есть исполнительная власть, есть судебная власть, есть законодательная. И все это создано для того, чтобы это не сконцентрировать. Там в руках есть определенные ограничения. Вот. Вот такие вот сдержки и противовесы. Ну, возможно, мы как-то вернемся к этому. А тут в материале речь пошла про ядерный чемоданчик. Оказывается, у Соединенных Штатов принцип использования отличается от российского. Российский принцип, который был заложен еще в советское время, когда был, ну, фактически все прекрасно понимают, партийный режим. И если мы с вами будем брать уже позднее СССР, когда активно внедрялась технология ядерного чемоданчика, то у генсека не было полноты власти, как многим может показаться. И партия старалась принять такой способ, который позволил бы избежать концентрации в одних руках вот такого вот, скажем так, влияние на всю планету, да, кто может инициировать ядерный Армагеддон. И поэтому система следующая. Сейчас она унаследована от Советской, в Советской это был как, у Генсека есть ядерный чемоданчик, у министра обороны есть свой ядерный чемоданчик, и ядерный чемоданчик есть у начальника Генштаба. В России система такая же, мы знаем, что есть ядерный чемоданчик у Путина, есть ядерный чемоданчик у Шойгу, как у министра обороны, и еще у Герасимова, как у главы российского генштаба. В Соединенных Штатах же Америки ядерный чемоданчик по факту присутствует только у президента США. Он запускает очень быстрое совещание, которое может продолжаться всего полторы минуты и принимает единоличное решение о том, чтобы давать ядерный удар или не давать принимает это решение еще раз он сам в россии же мы с вами видим систему где требуется подтверждение даже если путин условно захочет использовать ядерное оружие потребуется решение от шойгу и от герасимова то есть нет полной концентрации в руках верховного главнокомандующего и поэтому конечно же люди на этих должностях они должны по сути быть максимально лояльны и решение это должно быть синхронизировано. То есть, опять же, в контексте использования ядерного оружия, как вы видите, в России ни доктрина не адаптирована, ни даже технология применения ядерного чемоданчика. Поэтому, в принципе, американцы подходят к выводу, что, конечно же, мы бы узнали о любых фактах подготовки. И, конечно, нельзя исключать, но общий материал такой вывод в материале, что Россия использует ядерную карту лишь для сдерживания прямого участия блока НАТО. Это, в принципе, тот тезис, который я отстаиваю с самого начала вообще анализа происходящего сейчас конфликта. То есть, конечно же, полностью запретить поставки вооружения ядерной карты не удалось, хотя вначале Путин намекал на это. Но американцы решили, что намек подразумевал только прямое участие контингентов НАТО. Поэтому оружие Продолжает поступать. Красная линия уже не одна была пройдена. Далее с вами мы переходим к теме наступления. Вот такой вот спойлер, можно так сказать, который был опубликован в официальном телеграм-канале Министерства обороны России сегодня. Вообще, ну, бывает такое, когда ты хочешь что-то опубликовать. Мы с вами понимаем, что не лично там Шойгу сидит или Герасимов ведет телеграм-канал, а просто ответственный человек за, опять же, медийку. И вот ошибся чатом, опубликовал на согласование и пошел вот такой вот плакат «Всей мощью огня». Смотрите, почему это вообще с одной стороны стоит обратить на это внимание? Потому что, к примеру, когда были атаки по инфраструктуре и использовался плакат «Калибры не закончатся никогда». То есть мы с вами уже видели прецеденты, когда медийное освещение оно демонстрирует то, что происходит реально. И вот этот вот плакат всей мощью огня можно интерпретировать. Еще раз, это конечно же не какой-то вот прям серьезный факт или какой-то слив документа о том, что наступление там случится. Этот плакат могут опубликовать там через 5 минут, может быть он уже опубликован, отредактируют текст и выпустят из-за того, что слив уже произошел. Но такое как интересное медийное явление, опять же, внимание я на него обратил. Если же в целом, что известно о подготовке наступления вообще что-то, есть ли какие-то факты. Опять же, меня спрашивают, ну вот что по фронту, вы вот нам не рассказываете, там, на самом деле изменения какие-то есть. Обычно я говорю, если изменения уже носят какой-то стратегический характер. Да, мы бывает захватываем какие-то тактические изменения. Но в целом, смотрите, на запорожском направлении, вот еще раз, позиционный тупик продолжился. Здесь того, о чем говорил Ходоковский, глава батальона Востока, у него звучало... В начале активизации угледарского направления фраза, что все, дан приказ идти на запад, мы идем, мы обходим укрепрайоны, и вот что а, наш соперник, он даже отступает, мы вот уже на подступах в угледаре в самом, при этом расстояние от Павловки до угледара, вы понимаете, здесь, ну, никакое, и не сказать, что угледар является таким укрепрайоном, как там Авдеевка или Марьенко, в целом здесь пока, опять же, позиционный тупик. На территории Донецкой агломерации, Авдеевка, Марьенко, нет каких-то изменений. Если мы с вами будем брать непосредственно Бахмут, кроме пролета Пригожина и вызовом Зеленского на воздушную дуэль, здесь опять же, что мы разбирали в предыдущем выпуске, нет каких-то изменений, то есть полуокружение Бахмута, оно продолжается, но пока населенный пункт непосредственно красная там не будет находиться под контролем российских сил, западный, опять же, проход в Бахмут, он открыт. И здесь Константиновка, крупный населенный пункт. Мы с вами понимаем, что снабжение есть, пока Запад не перекрыт. Солидар – да, давление на Северск – да, но все это, конечно же, не глобальные какие-то действия. На Луганском направлении, Сватова в сторону Лимана, возможное направление, одно из ключевых направлений может быть, подвижки какие-то есть. Но вот американцы писали о том, что стоит ожидать каких-то глобальных действий. Еще раз, все прекрасно понимают, что есть... Развилка очень простая. Либо это будет маневренное действие, либо это то самое выдавливание. И вот знаете, сегодня заявление Шойгу, я бы сказал так, они ну, в условиях того, что происходит постоянно информационное противоборство, очень сложно интерпретировать. Но, например, мы ведь интерпретировали Суровикина, который говорил про непростое решение относительно Херсона, и я тогда оказался прав. Здесь же я пока не берусь давать однозначную оценку, но расскажу вам свои мысли. Сегодня Шойгу стал говорить о том, что перемалывание происходит в западной техники сказал, что вот беспрецедентные военные поставки Украине со стороны западных стран, что западные страны намеренно затягивают конфликт, приступив к поставкам Украине наступательного вооружения. Все это из разряда капитана очевидности, конечно же, прозвучало. Все это прекрасно все понимают, и это не произошло вот вчера, чтобы Шойго это комментировал. Я бы из всех этих заявлений именно взял вот эту вот фразу про «перемалывание». Перемалывание подразумевает как раз-таки отсутствие маневренных действий и ставку на то, что живая сила вашего соперника и мобилизационный потенциал Украины куда-то улетучится. Вы знаете, если это стратегия, то, к сожалению, можно будет констатировать, что заявления Кадырова о том, что конфликт закончится в течение года, они от слова совсем нереалистичны. Еще раз, мобилизационный потенциал несколько миллионов человек. Перемалывание, о чем говорит Шойгу, оно приводит просто к тому, что ну, перманентная вечная мобилизация, да, постоянная мобилизация на Украине, она просто будет продолжаться и дальше. Техника, она все равно идет с запада. Украинский ВПК и так недееспособен. Украинский тыл — это страны коллективного Запада, которые производят боеприпасы, которые поставляют технику, которые поставляют танки, которые обучают украинских солдат Великобритании и в Евросоюзе. То есть эта тактика — это конфликт на годы без серьезных маневренных продвижений. Это катастрофа для граждан, потому что потери будут в таком случае еще больше. Поэтому и говорят-то, в принципе, про маневренные действия как единственный способ быстрого окончания конфликта. При этом, э, вот стали говорить про корейский сценарий, да, вот мы с вами так плавно переходим, да, вот а корейский сценарий это что? Это заморозка на какой-то линии. И вот я недавно и в своем частном канале в Телеграме отвечал на этот вопрос, а тут э, и выпуск у меня когда-то был про корейский сценарий. Еще, кстати, довольно-таки давно я эту тему поднимал. Сейчас просто в очередной раз там высказался Арестович, подхватил эту тему Медведев, э, отреагировал секретарь украинского там Совбеза, Совет Национальной Обороны и Безопасности Данилов. И вновь тема стала актуальной, обстоятельства, возможно, поменялись, может быть, после того, как стороны обнаружат тупик на фронте, договорятся о каком-то разграничении. Я сейчас вам объясню, во-первых, о последствиях такого разграничения, во-вторых, объясню, почему оно Возможно, если, то только по линии Днепра. Вот смотрите, корейская, скажем так, развязка, 38-я параллель. Да? При этом сформировались два государства Северная Корея и Южная Корея. И с учетом, что здесь шло противостояние, конечно же, коммунистического блока, да, там Китай подключился, Советский Союз подключался и Атлантистского блока, ну условно все и той же Американо-Англосаксонской вот этой вот братьи, то в принципе это компромиссное решение, которое устроило на тот момент в итоге всех. По Украине же развязка такая, на мой взгляд, нереалистична. Объясню сейчас почему. Во-первых, линия. Где эта линия могла бы быть? Эта линия могла бы быть только по Днепру. Почему? Потому что если представить, что эта линия только сухопутный коридор в Крым и Донбасс, условно, да, ну вот предположим, там Славянск, Краматорск, здесь нет каких-то естественных, серьезных укреплений, которые позволили бы выстроить оборону в случае продолжения конфликта в будущем. То есть есть только огромная река Днепр, которая способна стать вот этой вот оборонительной линией, форсировать которую будет крайне сложно, где конфликт можно заморозить. В Корее вы скажете тоже нет каких-то прям естественных бригад, и 38-я параллель это реально искусственно начерченная на карте граница. Да, но еще раз, соперничество великих держав, которые нашли компромисс... И извините меня, что мы видим сейчас относительно Украины. Есть одна Россия, которую практически не поддерживает никто, кроме Ирана и Белоруссии. но ну, вот, убрать нейтралитет Китая. И есть, внимание, весь коллективный Запад, вся Европа. Ну, мы не берем сейчас, еще раз, на всякий случай, какие-нибудь там проявления Венгрии или там проявления Сербии. Ну, чтобы вы не, не придрались вдруг к моим словам, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Условно, есть коллективный Запад. Условно, есть, конечно же, интерес, в том числе, не входящий в Евросоюз, там, Великобритании, то есть это вот тот самый западный мир. И одна Россия, ну то есть даже Крымская война, это и близко не стоящий по напряженности конфликт, потому что Российская империя, она была намного серьезнее игроком, чем Российская Федерация сейчас. В период Крымской войны, когда Российская империя противостояла, внимание, Великобритании, Франции и Османской империи. Но масштаб был совершенно другой самой страны. Поэтому здесь компромисс для американцев, а зачем? Да, то есть внешний фактор мы видим, что не способствует урегулированию по корейскому сценарию. И дальше, да, это последствия. Даже если, мы предположим, заключается какое-то перемирие, заморозка конфликта на какое-то время. Уйдут ли реваншистские настроения из вот той части Украины, которая, по мнению Тамаристовича, могла бы стать аналогом Южной Кореи? Причем здесь, вы знаете, будут сейчас внедрять там всякие арестовичи такой нарратив для граждан Украины, что мы вот будем жить как Южная Корея. Вот посмотрите, все, кто останутся там, они станут как Северная, а мы будем такой высокоразвитой Южной Кореей. А с чего? Либо инвестиции должны работать для Запада, а значит украинские граждане должны идти дальше в ВСУ и продолжать конфликт, либо инвестиции прекратятся. Если эти инвестиции прекратятся, украинская экономика, она уже и так по всем оценкам потеряла там, ну, почти 50% своего ВВП. То есть еще раз, Украина сейчас это государство, которое полностью живет на западной дотации. Это государство, которое не способно самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, платить зарплаты или выплачивать пенсии. Полностью на западной поддержке. Зеленский вынужден ходить с протянутой рукой, потому что по-другому это государство просто рухнет. Говоря политологическим языком, превратится в failed state, то есть несостоявшееся государство. Монополия на насилие будет полностью подорвана, различные батальоны просто начнут устанавливать свою власть, что называется, на местах. Примерно представьте какой-нибудь футуристичный сценарий фильма про апокалипсис, вот он может быть реализован в таком случае в той части Украины, которая не попадет под контроль Российской Федерации. При этом Медведев, он также заявил о том, что никто не собирается на текущий момент создавать какую-то прокси украинскую государственность с условным «медведчуком», но я бы здесь не торопился делать окончательные выводы, потому что Медведчука достали и как-то пробует общественное мнение, он дал то одно интервью, то другое интервью, вот, на самой, конечно же... На самом, да, вот украинском политическом поле есть, конечно же, и другие комментарии, не тех людей, которые, по сути, никакие должности не занимают, например, там Данилова. Но Данилов, он, ну, чистейший пропагандист, он не собирается как-то здесь рассуждать, он просто вбрасывает свои фантазии идеи, да? то есть он там вот, не будет никаких параллелей, мы там победим, да, никаких аргументов, конечно же, он здесь не приводит. Вот, ну, собственно говоря, по корейскому сценарию моя оценка такая. Конфликт только дольше, это просто будет откладывание этого конфликта, потерь будет больше и никакая часть Украины та не станет аналогом Южной Кореи, потому что либо инвестиции работают, либо они прекращаются, а это переход в стадию failed states развалившегося такого государства. Вот. Э, что еще для России, да, что называется в контексте? Вот сегодня в Токио прошел очередной митинг. Вот вы можете увидеть здесь японские флаги вместе с украинскими флагами. Ну, конечно же, немногочисленные, но все-таки санкционированные и одобренные японским правительством. И вы знаете, это снова тема Курилл. Вот когда мы с вами рассматриваем негативные сценарии для России, это, конечно же, сценарий раскачки России через сепаратистские тенденции. Это раз, это одна вот будет болевая точка. Это инициировать какой-то вот новый парад суверенитетов. Я про это постоянно говорю, поэтому я там рассказываю, да, варианты национальной политики, которые, на мой взгляд, могли бы быть для современной Российской Федерации, скажем так, эффективны. Потому что вот наши нацреспублики, это для Запада возможность раскачивать Россию. Россию, новый парад суверенитетов. То, что удалось как-то Ельцину все-таки еще и сохранить, хотя он шел на дикие уступки. То, что потом Путин постепенно, мягко, обратно централизацию России проводил. Вот Запад будет давить как? Первое, он будет давить на территориальные споры. То есть он будет давить со стороны в случае да, там, поражения России, в случае негативных сценариев для России. Сразу же японцы с территориальными претензиями насчет Курил. Если Россия фатально проигрывает, то тут же и Китай вспомнит свои претензии и забудет про свой нейтралитет. Потому что нужно будет просто, что называется, делить. Тут же сразу же у нас возникнут споры там, с какой-нибудь Норвегией, которая потребует еще больше себе уступок в северных морях. Тут же у нас сразу подключится условная Прибалтика которая периодически говорит про неверную демаркацию границы, тут же сразу за Закавказья может с Грузии начать работать по непризнанным республикам, да, по Абхазии, по Южной Осетии, тут же сразу Молдавия с Приднестровьем начнет работать, то есть тут вот, есть варианты раскачки через вот эти конфликты возможные, болевые точки. И внутри раскачивать через национальные вот эти вот карты деколонизации, которые они рисуют через нацреспублики. Пробуждать пытаться вот это вот, скажем так, национальное сепаратистское движение внутри России. Вот это просто звоночки, на которые нужно обращать внимание. Ну что ж, я хотел бы еще раз напомнить по поводу блокировки своих каналов, почему-то в России, конечно же, ожидать какой-то поддержки от государства здесь не приходится, вот таким вот независимым авторам, которые не работают на кого-то. Хотя вот европейцы в этом плане, что называется, на месте не сидят. Вот, например, тот же Барель он заявил, что Евросоюз поддерживает тех авторов, которых в России признали иностранными агентами. Как не рассказал, но говорит, что поддерживает. А почему? Потому что они бьются на информационном фронте за Запад. Поэтому идет поддержка. YouTube вырезает каналы постепенно, для того, чтобы это не вызвало какой-то сразу резкий фурор. Российские средства массовой информации эту тему практически игнорируют. Про мою блокировку написала буквально несколько СМИ. Ну а что обращать, мол, внимание? Знаете, если бы это какой-то либеральный был блогер или политолог, то вой бы был здесь выше крыши. Это к контексту редакторов, российских редакторов, которые просто игнорируют эту тему. Ну и, собственно говоря, относительно политики Ютуба. В чем задача? YouTube это огромная платформа, где многомиллионная аудитория, и аудитория, по сути, смотрит ролики на основе рекомендательных алгоритмов. А теперь представьте, авторы убираются, и людям начинают модерировать определенный тип контента. Вот, собственно говоря, все плавно настраивать на ту точку зрения, которая одобрена политикой американской компании Google. К сожалению, те компании, которые должны были стоять на принципах свободы слова, себя полностью дискредитировали. Ну что ж, я надеюсь, что вы найдете мой официальный канал в Телеграме, если вам это все будет интересно, мы будем продолжать работать, несмотря ни на все, на других платформах и здесь партизанскими методами, но ну, будет сложно, потому что через алгоритмы только пробиваются ролики, плюс вот только канал вышел, партизанский наш, на регулярные сотни тысяч просмотров, как его в итоге снесли. Ну что ж, подписывайтесь, находите, вбивайте в Яндексе, вбивайте в поисковую строку Гугла Дмитрий Никотин, пока еще можно найти в выдаче мои официальные ресурсы, Яндекс.Дзен, Рутуб, Телеграм, ВК, заходите туда и подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ну и Телеграм это, конечно же, все-таки приоритет. И еще раз спасибо всем за вашу поддержку, только благодаря вашей поддержке и вашему вниманию мы можем продолжать работать и биться за правду и за здравый смысл дальше. Берегите себя сами, до новых встреч и успехов всем!